Добрый день, друзья. В этом видео я бы хотел поторговать на другом брокере это брокер интрайд бар. В недавнем видео вы писали свой примерный депозит и брокера, на котором вы торгуете. Примерный депозит это сумма в районе 30-50 долларов. Именно такую небольшую сумму я вложил. И я буду сам в нуля, соблюдая все правила, торговать на этом брокере и постепенно увеличивать свой депозит. Также сегодня я поторговал уже на лимтрейде заработал 48 долларов. Правда, торговлю эту вы не увидите, поскольку я ее не записал. Я записал только свою веб-камеру, а по экран забыл. Хотя торговля получилась шикарной. Поэтому вот так вот. Но давайте все же я вам покажу эти сделки и анализ по ним. Кстати, прошу заметить, что я перешел на сумму 30 долларов. То есть увеличил сумму сделки в два раза. Это я сделал для того, чтобы увеличивать свой депозит. Ранее я вводил суммы... Более 300 долларов. Теперь я хочу постепенно наращивать свой депозит и увеличивать его. Но вводить я также буду. Итак, давайте рассмотрим первую ситуацию. Здесь я заходил по закономерности. Это у нас понедельник. На закономерности я немножко размялся. Вот смотрим импульс, скопление, импульс до уровня и коррекция. Коррекция ровно до половины. Вот здесь вот моя сделка закрылась, и цена рванула вверх. Время экспирации я также подобрал до конца жизни следующие 5 минуты свечи. То есть время экспирации опять же полностью себя оправдывает. И помним, что эта ситуация является коррекцией. Поэтому нужно подбирать хорошо время экспирации. Вот у нас уровень сопротивления на часовом таймфрейме. Достаточно сильный. Давайте теперь рассмотрим вторую ситуацию. Это евро-USD. Здесь я заходил на пробитие локального уровня поддержки. Давайте, во-первых, рассмотрим часовой таймфрейм. Что мы здесь видим? Видим уровень сопротивления сильный, от которого цена очень мощно отскакивала. Образовывались большие тени. Давайте перейдем на минутку. Вот здесь я заходил. Я здесь увидел, во-первых, нисходящий треугольник. Вот он, который подтвердил мое пробитие вниз вниз. И после моего захода сразу же стоялось пробитие. Заходил я здесь до конца жизни 30 минут свечи, поскольку я был уверен, что она закроется с большой тенью. Почему именно с большой тенью? Для этого переходим на тайфрейм 5 минут. Здесь я вижу уровень сопротивления, большие тени. Я увидел вот эту формацию, которая говорила мне о пробитии вниз И поскольку цены выталкивались с уровня сопротивления, следовательно, она должна была дойти до уровня поддержки. Помним, что цена у нас движется от уровня к уровню. Вот эта вот формация и треугольник на минутном тайфрейме мне говорили о пробитии локального уровня поддержки вниз до уровня поддержки. Поддержки уже более сильного. Итак, эти две ситуации я вам объяснил. Давайте теперь будем пробовать торговать на intrade баре Итак, почему я выбрал этого брокера? Это самый-самый честный брокер, по моему мнению. Во-первых, котировки берутся напрямую с Trading View, поэтому подрисовать что-либо здесь невозможно. А средства выводят без верификации и очень быстро. Также создатель intrade бара администратор, совершенно открытый человек. И очень отзывчивый, всем отвечает Плюс ко всему у меня здесь торговали знакомые, которые очень рекомендовали мне этого брокера Итак, давайте искать ситуации Буду я использовать сумму сделки 200 рублей Это 10% от моего депозита Поскольку у меня депозит небольшой, то я здесь могу рискнуть суммой в 10% Буду торговать строго фиксированной суммой Попробую здесь для начала отработать свою закономерность Кстати, скорее всего, вот она уже вырисовывается Давайте рассмотрим часовой таймфрейм да, видим здесь хороший уровень сопротивления Давайте ждать импульса вверх Вот видим нашу закономерность Импульс вверх Скопление И сейчас нужно еще один импульс вверх Тогда мы зайдем с вами на понижение Давайте рассмотрим новости На Олимпии. я это сделаю Что у нас сегодня по новостям Через 6 минут выходят новости по доллару. Если цена в данный момент вот прямо сейчас рванет вверх, то мы еще успеем зайти. Хотя в принципе эта закономерность все равно должна себя отработать, поскольку новости в принципе незначительные. Так, происходит импульс. Еще немножко повыше. ли заходить. Так, захожу вниз. До 30 минут Конечно это не на 2 5 минуты свечи То есть время экспирации немножко не то Но поскольку у нас выходит новости, Я решил поступить именно так Цена должна сделать обратный импульс вниз Сразу же после вот этого вот движения Давайте посмотрим еще раз на уровень Вот наш сильный уровень сопротивления от которого цена много раз отскакивала Итак, остается у нас 3 минутки Видим, происходит сильный импульс вниз Сделка здесь, естественно, не отображается Поскольку график берется с Trading View. Но я думаю, это не помешает Вот здесь написаны все котировки И цветом подсвечено заходит сделка или нет Зеленый цвет заходит, красный нет Думаю, все логично Итак, остается 10 секунд Смотрим, происходит обратный импульс вверх 2, 1 и... Что у нас по сделочке? Сделочка заходит в плюс. Прибыль нам начислили. Все отлично. Теперь у нас вышли новости по доллару. Нужно их немножко переждать. Буквально 10 минут я отдохну и продолжу торговать. Закономерность, кстати, себя опять же полностью отработала. Если бы я поставил на то время экспирации, которое нужно. Вот, подошло к концу рекомендуемое время экспирации. И, как видим, все у нас отработало. Вот импульс, скопление... Импульс и коррекция до половины скопления. Примерно. Но такое время экспирации я не рискнул ставить, поскольку выходили новости. Итак, давайте продолжим нашу торговлю. Я буду искать еще ситуации. Так, смотрите, евро -Аудэ. Давайте, пожалуй, сразу зайдем здесь на понижение. Давайте я объясню, почему. Вот у нас небольшой локальный уровень сопротивления. Небольшой такой нисходящий канал. Смотрим таймфрейм 5 минут. Смотрите, 5 минут таймфрейм. Здесь у нас образовалось пробитие вниз. Далее такое коррекционное движение. Это у нас медвежий флаг. И вот здесь вот, вот эта вот тень, мне говорит о том, что цену скоро пробьют вниз. Далее. Постепенно у нас начали наши максимумы снижаться. То есть цена не доходила до уровня сопротивления Смотрим часовой таймфрейм Также видим, в принципе, потенциал на понижение Вот он Здесь у нас огромная тень Опять же наши максимумы понижаются И цена должна отскочить от этого уровня и пойти вот к этому уровню поддержки Итак, остается 5 минут Как видим, отскок произошел от локального уровня Теперь нам нужно движение хорошее вниз как минимум до э, сюда примерно. И желательно, конечно, еще и пробитие. Но по времени экспирации мы не успеем это сделать. Как видим, происходят шикарные импульсы вниз. 4 минутки. Ждем. Смотрите, цена отскочила от этого уровня поддержки. Но такая ситуация уже была. Я думаю, паниковать не стоит. Сейчас должен произойти обратный импульс вниз. Вот, в принципе, он и происходит. Остается у нас две минутки. Сейчас локальный уровень поддержки, вот этот вот, должен быть пробит. И цена должна устремиться вниз. Наблюдаем. Пока здесь цену сдерживают, но остается одна минута. Вот у нас происходит импульсы, цена пытается пробить локальный уровень поддержки. И у нее, в принципе, это удачно получается. Остается 37 секунд. Шикарный, шикарный импульс вниз. Отлично. Остается совсем немного времени и сделочка у нас заходит в плюс. Итак, заработали мы за сегодня на этом брокере 316 рублей. Сделали два плюса. И я думаю, на этом мы закончим. Буду я соблюдать такой же риск менеджмент. Это 2-3 сделки в день. И вот так вот потихонечку торговать. Итак, друзья, наступил уже следующий день. У нас впереди еще 2-3 сделки. Я подумал, что видео достаточно маленьким получится, поэтому еще решил записать один день. Давайте искать ситуацию и давайте на них заходить. Так, смотрите, CDGPI, здесь я кое-что вижу. Давайте подберем время экспирации. До 30 минут на повышение. Итак, что я здесь вижу? Это уровень поддержки на 5-минутном тайфрейме. Очень хороший уровень поддержки, видим огромную тень. То есть цену резко вытолкнули с этой области. И в данный момент ее будут толкать на повышение примерно вот до сюда. Зашел я на 2 5-минутные свечи. То есть вот эта у нас закроется. И еще потом следующая будет свеча. Как видим, происходит сильный импульс вверх. Смотрим таймфрейм одну минуту. Здесь вот наша область поддержки. Образовался небольшой восходящий треугольник, который также мне говорит о пробитии... Локального уровня вверх, то есть о пробитии вот этого вот уровня и движение к этой области Этот треугольник послужил моей точкой входа И теперь смотрим часовой таймфрейм Также здесь видим хороший сильный уровень поддержки Цену резко выталкивали с этого уровня Образовалась огромная уверенная свеча на повышение Следовательно цену скорее всего будут толкать на повышение до этого уровня Поскольку цена у нас уже отскочила Смотрим, что происходит. Пока пробитие не произошло. Вот, происходит шикарное пробитие. Остается у нас 4 минутки. Ждем. Здесь цена может немножко скорректироваться на этом локальном уровне. Возможно, даже вернется к предыдущему. Но надеюсь, что она его пробьет сразу. Смотрите, происходит шикарное пробитие следующего локального уровня. Все прекрасно. Итак, остается 5 секунд. И сделочка у нас заходит в шикарный плюс. Так, давайте анализировать дальше. Смотрим. А на этой валютной паре мы уже все сделали, в принципе. Все, что там нужно было. Давайте смотреть еще. Смотрите, евро Вижу шикарный уровень поддержки. Давайте быстренько рассмотрим. Потенциал здесь на понижение, поэтому заходить на отскок опасно. То есть, по первому взгляду видно, что это хороший уровень поддержки. Вот, давайте я нарисую Вот он Но если рассмотреть общий потенциал И увидеть общую картину То видим, что он спокойно может В данный момент пробиться вниз И тренд на понижение Должен продолжиться Поскольку как у нас движется тренд Это движение вниз Потом консолидация Потом опять же движение вниз Но это не факт Возможно сейчас цену толкнут на повышение Но все равно заходить здесь опасно Смотрите, если евро аудэ Свеча в данный момент пойдет на понижение Пятиминутное, то скорее всего можно будет Зайти здесь на пробитие Поскольку что мы здесь видим? Сильный импульс вниз До уровня поддержки Далее совсем-совсем коротенькая коррекция Откат И то с большой тенью наверху Следовательно, если сейчас цену будут толкать на понижение То скорее всего уровень поддержки не выдержит но пока этого не происходит Так, смотрите, происходит сильный импульс вниз Свеча подходит к своему концу Давайте готовить время экспирации До 50 минут примерно Смотрим, как закроется эта свеча И будем уже решать, что делать Ну я вижу, что скорее всего здесь будет пробитие вниз Так что у нас по минутному тайфрейму Видим, вырисовывается также тень на конце Угу Окей, okay, захожу вниз на 10 минут на пробитие уровня поддержки То есть видим, что вот у нас уровень поддержки Такая зона консолидации Здесь произошел сильный импульс вверх Далее такой же откат вниз Это мне говорит о пробитии Плюс ко всему, если посмотреть на предыдущие отскоки То мы видим, что здесь вырисовывались большие тени И в принципе цена отскакивала все время одинаково Здесь же цена произвела после сильного импульса вниз только небольшой откат, и на конце 5 минутах свечей образовались большие тени. То есть цена попыталась отскочить от уровня, не смогла, и ее толкнули дальше вниз. Пока все идет хорошо, давайте с вами ждать дальше. Цену как минимум должны толкнуть до вот этого вот уровня поддержки. Потом либо небольшая коррекция... Либо еще одно дальнейшее пробитие вниз уже этого уровня. Опять же, я что-то со временем экспирации переборщил. Потому что если цена отскочит от этого уровня, то возможно успеет дойти до моей сделки. Так, остается 20 секунд. Цена немножко подошла к нашему открытию. Напоминаю, что открылись мы примерно вот здесь вот. Может цена здесь закрыть нас в минус. Но 2 секунды остается. И это у нас плюсик. Отлично. И происходит шикарный импульс вниз. Все, друзья. Вот такие вот две торговые сессии. В это видео я записал два дня, поскольку теперь я немножко реже буду выпускать видео, чтобы видео длились подольше. А, кстати, друзья, давайте теперь выведем прибыль с бара. Я это еще ни разу не делал. Давайте впервые это сделаем. Пополнялся я с киви. Давайте выведем мы 350 рублей. Это здесь минимальная сумма для вывода. Вывести. Итак, друзья, средства у меня вывели. А, я вот так вот сделал окошко такое, чтобы номер не палить. Вот 19.15. А вывели с комиссией. Здесь суммы до 100 долларов или до 7 тысяч рублей вводятся с комиссией. Подавал заявку я в 11 минут и пришло мне ровно через 4 минуты. То есть ждать долго вывода средств здесь не придется, но здесь списывается комиссия в некоторых случаях. Если суммы и вывода небольшие. Но комиссия в принципе также небольшая. Все друзья, вот такое вот видео у меня получилось. Всем огромное спасибо за просмотр.